зовут Евгения. 15 октября, сразу после светлого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Русская Православная Церковь отмечает память благоверной княгине Анны Кашинской. Анна Кашинская не совершала мученических подвигов или других подвигов, которыми прославились многие святые. К лику святых она причислена за свое безмерное смирение и терпение. Она с, таки, с такой кротостью несла скорби, попущаемые ей Господом, что за всю свою жизнь ни, ни, она не произнесла ни одного слова ропота, тем самым повторив подвиг праведного Иова. Итак, сегодня я познакомлюсь с житьем этой удивительной святой. Родилась Анна Кашинская – в 1278 году в семье ростовского князя Дмитрия Борисовича. Это было очень сложное для Руси время. Русь тогда находилась под властью Золотой Орды. Завоеватели брали дань деньгами, украшениями, зерном, медом, воском. Они уводили в плен русских людей, и те становились у них рабами. От ханского произвола не защищало ни богатство, ни происхождения. Одинаково страдали и простолюдин, и князь. Подчас князья страдали даже больше. Вынужденные ездить в Орду на поклон, они нередко становились там жертвами ханского каприза. Вот в такое трудное время и жила святая угодница, княгиня Анна. Испытывая ее веру, как серебро в горниле, Господь судил так, что круткая княгиня пережила смерть любимого мужа, двух старших сыновей и внука, замученных в Орде. Ее муж, великий князь Михаил Ярославич, был племянником святого князя Александра Невского. Подобно своему дяде, он отличался мужеством, благородством и стойкостью вере. Отец Михаила умер по дороге из Орды на родину, видимо, отравленный по приказу хана. Его мать, княгиня Ксения, воспитала сына в духе глубокого благочестия. Тверичи любили своего князя за открытый добрый нрав, за проницательный ум, за то, что своим подданным он относился поистине как отец, а не суровый хозяин. Он построил в Твери каменный Спасо-Преображенский собор. Помогал убогим и нищим. Княжеский двор был открыт для всех. Любой житель княжества знал. Князь выслушает его и поможет, не оставит в беде. Когда пришло время ему жениться, его мать, князиня, княгиня Ксения, посватывала ему дочь князя ростовского Дмитрия Анну. Анна с детства отличалась благочестием, кротостью, умением вести домашнее хозяйство. Князь Дмитрий Борисович не хотел отдавать свою дочь замуж насильно. Поэтому прежде чем дать согласие на брак с Михаилом Тверским, он поговорил с Анной. Кроткая Анна ответила князю, пусть будет по воле твоей батюшка. За такое великое смирение дал Господь Анне и Михаилу жить в любви и согласии. Молодые увиделись только во время венчания на свадьбе и сразу полюбили друг друга. Сначала жизни их складывалось счастливо. Господь даровал им четырех сыновей – Димитрия, Александра, Константина, Василия и дочь Феодору. Сначала супруги жили спокойно, но потом Господь стал посылать им скорби. Сначала два года подряд в Твери случались страшные пожары. Во время одного из них полностью сгорел княжеский теле. Князь, княгиня и дети едва успели оттуда убежать. Потом умерла маленькая Феодора, новорожденная дочь княгини Анны и князя Михаила. Потом болезнь поразила и самого князя Михаила. Но только вот-вот отправились они от болезни и вроде бы начали жить спокойно, как мирная жизнь Тверского княжества была прервана походом московского князя Юрия. Пополнив свою дружину конниками ордынского хана Узбека, он двинулся на Твей. Юрий находился с Узбеком в родстве. Он был женат на его сестре Кончаке. Крещение Агафии. Князь Михаил Ярославич разбил войско Юрия. Самому Юрию удалось бежать, а жена его попала в плен. Михаил Ярославич с почетом отвез ее в стверь как гостью. Но надо же было приключиться к такому несчастью. Агафия заболела и скоропостижно умерла. Не одолев Михаила в открытом бою, Юрий не побрезговал подлой клеветой. Он сказал узбеку, будто бы тверской князь отравил Агафию. Узбек поверил, ведь в Золотой Орде было принято прибегать к такому способу расправы с противником, как яд. При этом не щадили ни женщин, ни детей. Поэтому узбек поверил и разгневался, и приказал Михаилу приехать к нему на суд. Ближние бояре просили князя не ездить. Однако он собрался в дорогу. Хотели отговорить отца от поездки сыновья Дмитрий и Александр. Батюшка, не езди сам, говорили они ему. Пошли в Орду любого из нас. Нам жизнь недорога, лишь бы ты был жив. Родные мои, обняв детей со слезами на глазах, сказал Михаил. Знаю, что любите меня, но хан зовет не вас. Он хочет моей головы. Если я не поеду, узбек пришлет войско. Сколько погибнет людей за меня одного? Когда-нибудь умирать все равно надо. Так лучше умереть мне одному, чем многим. Летом 1318 года княгиня Анна с маленьким сыном Василием провожала мужа до реки Норли в его последнюю поездку в Орду. Долго она шла рядом с конем князя, держась за стремя. Оба они молчали. Михаил понимал, что едет на верную смерть. Чувствовала это Иоанна. Было начало осени. Стояли последние погожие теплые дни. Желтели деревья. Вереницами тянулись на юг птицы. В воздухе была разлита осенняя печаль. Князь спрыгнул с коня. «Прощай, голубка моя, дальше идти не нужно. Возвращайся к себе». Не бойся мучения, прибудь верой Господу до смерти, прошептала княгиня и тихо, чтобы не напугать Василия, зарыдала, уткнувшись в плечо мужа. Господь милостив, сказал князь. Долго смотрела княгиня вслед мужу, пока он сопровождавшими его слугами не скрылся в густом бару. Михаил нашел хана Узбека в устье Дона, отнес подарки ханским женам самому хану. Полтора месяца князь жил спокойно. Никто его не тревожил. Он жил в своем шатре, ходил куда хотел, разговаривал с кем угодно. Такова была ханская повадка. Подольше помучить человека, пусть он томится страхом, неизвестностью. Но князь не испытывал страха. Придав себя целиком в руки Господа, он молился, писал письма княгине. И все же настал день суда. Но за что было судить князя? Дань он платил исправно. А то, что в битве с князем московским Юрием погибли воины узбека, так в бою некогда разбирать, где русский, а где ордынец. На обвинение, что он отравил сестру узбека, князь ответил. Быть может, иные люди и прибегают к отраве, но я же христианин. Я бьюсь в открытом и честном бою, а с женщинами вообще не воюю. Узбеку не понравились слова прямодушного князя. Ни в чем не смогли уличить святого угодника ханские судьи. Однако сорвали с него хорошие одежды и на шею надели тяжелую колодку. Княжеские слухи подготовили святому Михаилу бегство. «Князь!» — говорили они ему. «Проводники лошади готовы! Беги, спасай свою жизнь!» «Что вы!» — возражал им мученик. «Если я убегу, что будет с вами?» «С вас живыми кожу сдерут!» А что будет с княжеством? Нет уж, чему быть, тому не миновать. 24 дня держали Михаила в колодке. Выводили на площадь, на насмешки и поругами. Князь ни единым словом не укорил своих мучителей. А только молился и каждый день читал псалтирь. Колодка мешала перелистывать страницы. Это делал бывший рядом верный слуга князя. Убийц святой князь был неожиданно. Его долго били ногами, а потом закололи. В сентябре 1419 года княгиня Анна вместе с детьми встречала тело мужа, провезенное в тверь. Угрюма гудели колокола городских церквей. Но погребального звона не было слышно из-за общего плача и стенаний. Все две речи оплакивали любимого князя. Но всех горше и безутешней плакала княгиня. Увидев обезображенное побоями, однако оставшееся нетленным тело мужа, она покрывала его лицо поцелуями, омывала потоками слез. Прошел почти год после мученической кончины князя, но тело его оставалось нетленным. Михаил Ярославич как будто спал. Групп с честными останками князя погребли, построенном в Преображенском соборе. Русская православная церковь отмечает память князя-мученика Михаила Тверского 5 декабря. Но этим не закончились страдания святой княгини. Уезжали в Орду живыми, а возвратились назад в гробах замученные там старшие сыновья Дмитрий, Александр и внук Феодор. При каких же обстоятельствах это было? В 1325 году старший сын Анны Кашинской и Михаила Тверского Дмитрий Грозные Очи был по делам в Орде и случайным образом встретился там с виновником гибели своего отца Юрием Московским. Молодой князь был человеком вспыльчивым, горячим. Он, недолго думая, у всех на глазах заколол Юрия ножом. За это хан повелел его казнить. А в 1427 году в Твери вспыхнуло восстание против орденцев. Много тогда полегло ханских воинов. За это был вызван в Орду Александр Тверской, который взял своего сына Федора. Они надеялись умилостовить хана и попросить прощения за то, что вот в Твери был, вспыхнул такой бунт. Но хан не стал слушать. Так погиб второй сын Анны Кашинской, Александр и внук Феодор. Всех их встречала Анна в Твери, над всеми проливала горькие слезы, над всеми молилась на панихидах. Много лет спустя также в Орде был замучен и еще один сын, княгиня Константин. Что довелось пережить страдалица княгиня? И ни слова ропота укора Господу не вырвалось из ее сердца. Прежде каждый день ходила она на могилу мужа. Теперь к этой могиле добавились еще три. Ну, а затем и четвертая могила, когда погиб Константин. Велико было безмерно горе княгини. Но, как и ее муж, святой князь, она благотворила бедным, вдовицам, сиротам. Княжеский двор по-прежнему, как в старь, был открыт для всех нуждающихся. Со всеми княгиня была ласкова, приветлива. Глядя на доброе, то и дело озарявшееся ясной улыбкой лицо княгини, кто бы мог подумать, что душа ее полна скорби? Ведь неподалеку от княжеского терема на погосте стоят четыре креста, перед которыми теплятся четыре неугасимые лампадки. Кто мог знать, что днем княгиня благотворит, а ночами молится о муже, о детях, о всех страждущих, замученных, о всех горемышных и обездоленных, томящихся в рабстве и Темницах. По прошествии времени святая княгиня решила принять монашеский подстриг. Время пострижения святой княгини точно неизвестно, но уже в 1358 году она упоминается как монахиня София. К старости, по настоятельной просьбе своего сына Василия, княгиня Анна переселилась в небольшой город Каши. Более чем в сотни верст от Твери. Там князь Василь построил женскую обитель и попросил свою мать стать игуменей. Кстати, Кашин был и родным городом Анны, она в нем родилась. И вот на старости лет она снова туда вернулась, чтобы стать игуменей женской обители, построенной в этом городе. Там она и скончалась 2 октября 1368 года. Сразу после кончины святой стали писать ее иконы. Однако людская память приходящая и не всегда справедлива. Иногда народ помнит о людях ничтожных, а праведников забывает. Так получилось, к сожалению, со святой княгиней. Миновало более двух веков, род святого князя Михаила присекся, и могила княгини Анны в Успенской церкви стала безымянной. Погребение святой угодницы было обнаружено в 1611 году. Успенская церковь сильно обветшала. Гроб благоверной княгини Анны, бывшей под полом, оказался на поверхности. Жители, не зная, кто похоронен здесь, клали на гроб шапки и даже садились на него. В Успенской церкви служил паномар Герасим, который был тяжело болен. В одну из ночей ему явилась святая Анна, исцелила его и сказала, «Почему вы попираете мой гроб? Почему вы так презираете меня?» Герасим рассказал о явлении святой угодницы настоятелю храма. Перед грубом княгиня Анны у нерокотворного образа спасителя зажгли свечу. После этого у погребения святой Анны стали происходить многочисленные чудеса и исцеления. В Кашин привозили больных из Твери, Углича, Переяславля, Залесского, Новгорода и других мест. В 1645 году в Кашин приехал боярин Василий Иванович Стришнев. Узнав о всенародном почитании Анны Кашинской, он подал об этом челобитную царю Михаилу Федоровичу. Но царь через два года умер, не успев отдать должного распоряжения. Только в 1650 году при царе Алексея Михайловича состоялось прославление святой угодницы. Царь и царица перенесли гроб с мощами святой княгини из деревянной Успенской церкви в Воскресенский собор. До прославления святой у ее гробницы было записано 41 чудо. Сопровождалось чудесами и само прославление. Крестьянка Акилина Митрофанова относилась к памяти святой Анны с пренебрежением. Она знала, что здесь похоронена княгиня, но нарочно села на ее гроб, а встать уже не смогла. У нее отнялась половина тела. Акелину привезли из ее села, когда происходило прославление святой. Она горячо молилась на литургии и по молитвам праведной княгини выздоровела. Святой Анне пришлось испытать вторичное забвение. Некие люди нашли несколько фактов расхождения ее жития с текстами летописей. Они сделали необдуманный вывод, что житие святое ложное. И было вынесено официальное постановление. Почитание благоверной книги не прекратить, служб не творить, а имя ее вычеркнуть из святцев. На Руси раньше крестились двумя пальцами, но во время реформ Никона, было принято трехперсное крещение. Пытались сложить руки княгини в трехперстное крещение, но ничего не получилось. Тогда и было принято официально вычеркнуть ее из святцев и как святую не почитать. Однако народное почитание княгини не прекращалось. Тверичи продолжали любить свою святую. При грубе ее не переставали совершаться чудеса, и эти чудеса записывались. Но Господь не оставил свою святую угодницу. В 1909 году в правление царя-страстотерпца Николая Александровича почитание святой Анны Кашинской вновь было узаконено. Память о святой княгине Анны благоговейно хранится тверичами и по сей день. Ежегодно совершается крестный ход на Святую Гору, Высокий холм у села Едимонова, где княгиня Анна прощалась со своим мужем, святым князем Михаилом. А в городе Кашине, 12 июня, в день обретения мощей святой угодницы, совершается по городу крестный ход с ее иконой. Идут и едут краки с мощами святой страдалицы княгини, богомольцы со всей России, припадают к ней и получают по своей вере просимое. Дорогие братья и сестры, чему же может научить нас житие святой княгини? А может на нас научить самому важному, огромному смирению и терпению. Как часто мы ропщем на Бога, когда у нас случаются мелкие неприятности? А вот княгиня, потеряв практически всю свою семью, так на Бога ни разу и не возроптала. Более того, она не забывала оказывать милость всем нуждающимся. Так давайте и мы, по примеру благоверной княгини, будем безроспотно сносить скорби, попущаемым нам Господом, для спасения нашей же души. Будем милосердны друг другу, будем посещать храм, исповедоваться, причащаться, читать Евангелие. И дохранит нас Господь молитвами причудной своей угодницы, благоверной княгини Кашинской. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Всего вам доброго!